Короче, чуваки, походу, меня хотят... Кинуть. Вон он, я вижу его, ребята! Просто какой-то отдельный клоп, клещ, который, ну вот, москолем, москалем называет. А кидай еще, давай дальше. О, кидай клещ! давай! Смотри, Та Ты Ребят, приехал в автосалон Мазерати, мне здесь нужно забрать Гран Туризмо. взял кофейка у них, сейчас они пока подготовятся, машину мне выдадут, я пойду выгоню рейндж-ровер огромный. Она как-то выглядит, потому что совсем не очень, хотя 48 тысяч пробег небольшой вроде. Я просил его открыть крышу, чтобы мне можно было максимально вверх ее поднять для его, этот автомобиль, он мне открыл, и она, оказывается, еще электрическая, представляете, 65-го что ли года автомобиль, электрическая крыша, куча наград, видите, в 83-м году награда, в 82-м году награда, классная тачка. В общем, мы ее ставим в серединку, а под нее мы поставим мазу. Помните Мазду, которую я отдал локальщикам? Я думаю, что тогда я не поеду через сан луис Сейчас оказалось, что я поеду, потому что меня там ждет Датсун и Феррари. Поэтому я сейчас заберу со стоянки здесь рядом Мазду, которую я скинул. Клиенту сам довезу, чтобы не платить локальщику там 200-300 долларов. Подъезжаю за автомобилем. Mazda, который я скинул вчера здесь. В надежде, что какой-то локальный водитель заберет эту тачку. Где-то справа здесь он должен стоять. По-прежнему, я надеюсь, никто его не угнал. Видеокамера имеется у них здесь. Такой отстойник, ребят. Вот она справа, Мазда. Сейчас будем грузить ее. Ты, ты встал? что ты хочешь? Что ты хочешь? Ну встал. Ну, мне, мне все рассказали, ты кто ты. Кто я? Ты Ну ты, п... ты п... Почему я что потому что я тебя починил тогда. Потому, что ты мы, с мы с тобой что Ты мы тебя починили тогда. Подожди, нет. Мы собой... тогда починили, понимаешь? Ну, ты если бы я тебе не сказал, что, что это не говно, а это твой клиент, ага. которого нужно чинить, ты бы не делал. Почему нет. я тебе плачу бабки, а я еще должен с собой конфликтовать, орать вот так Мы часто. тебя починили, а ты... Пиши, пиши, я пишу. знаю, что ты блогер, мне все за тебя рассказывают. Ну, Можешь записывать. Ну давай, код. расскажи, кто все. Давай, давай. Да все, кто тебя смотрит. А что ты говоришь, иди сюда, но ну, я вышел. Что-то ударить меня хочешь? Так забери камеру. Ну давай я поставлю. Герой, блядь. Не, давай я поставлю, ты хочешь, что, подраться? А, ну герой, ну. Ну и что дальше? -то? А что ты, а ты сейчас так не говоришь? Вот сейчас только я стоял, ты говоришь, ты пидай, что? такое С камерой бегает, вот, герой, блядь, камеру снимать. Ты забери камеру, ты забери камеру, пошли поговори. Да, ты думаешь, я тебя боюсь, что Слушай, ты клоп, блин. Нет. Ты вон иди в свой шап, закройся ключком и там команды, А здесь-то нет никто вот за забором, понял? Так что пошел отсюда вон к свой шап и иди нет. там базарь. Нет. А нет. че ты? москаль, ты, Маскаль, ты полный. Да? Москаль, да? Все ебаные. Еб... Мас... П... Да? Да. Хорошо. Украинец? В москале, все. ребята, кто-то мне сейчас еще скажет, что типа... Вот украинцы, вот они с собой так и разговаривают, а ты тебя потопишь. А я буду топить все равно, ребят. Я буду топить. Я так просто намираю его сниму. Просто буду топить, буду продолжать это делать. Потому что вот этот это не, это не народ, понимаете, Украина. Это не народ. Это просто какой-то отдельный клоп, клещ, который, ну вот, москалем, москалем называет. Кидай еще, давай, шок, дальше. Бля. Кидай, клещ, давай. Так, давай, ты клоп. Так. Да. Всем скоро. Кому все вот, вот это вот, ребята, это, это не народ, это просто отдельный экземпляр, который украинцы великий народ, И великий народ, 100%, конечно и Украина обязательно победит эту войну, обязательно и с моей помощью, и с помощью всех моих здравых друзей, русских в том числе которые донатят на ЗСУ а ты при говорю, я из России, из Саратова ты Украине? помогаю Украине Конечно. Думаешь? Ну ты, если ты мои ролики смотришь, ну ты посмотри, увидишь. Но ну, ты говоришь, мне все за тебя говорят. Нет, ты говоришь, мне все за тебя говорят. А что говорят? Что мне про меня кто-то может сказать. Но... Ну вот кто? Да выключи камеру. Выключи. Ребят. Все вы помните Гришу, это Григорий. Помните та станция э, техобслужника, которая находится на этой территории? Но она, эта территория ему не принадлежит, это большая огромная парковка, на которой, в том числе, и его станция. Ну как его, как я понимаю, там, ну не важно, мне вообще-то не важно, его она лично, не личная, дело не в этом, а в том, что просто подъезжает, начинает газовать, начинает боковать. Ну блин, ну что за бред? Начинает, он еще меня кинул. Вот смотрите, товарищ Григорий, вы стаканчик кинули, я ладно, я не буду про националить, я про это не буду говорить, потому что мы с ним сейчас отдельно, без камеры поговорили. А я вот ваш стаканчик подберу и отнесу в мусорку, понимаете, в мусорку. Вы на вашей же территории, где работаете, свинничаете, а я пойду и унесу себе в трак за вами. Так что, Григорий, не все москаляки такие, которым мы назвали Путин по-прежнему. Ну а я ваш стаканчик подберу и выкину в мусорку себе и пошел дальше машину собирать. Работают, ребят, комментарии, одно скажу, работает, вы видели, как работает? Он говорит, что нет, не работает, а оно вот как работает, вон как настроение портит человека, ну окей. Кстати, кто вообще ничего не понял, я так подумал, у меня же много новых, подписчиков меняется, аудитория чистится. Вон там есть станция техобслуживания, на этой территории, просто на, станция техобслуживания, отдельная станция, где чинятся траки, Гриша. Он там, ну, то ли я не знаю, хозяин, управляющий, мне не важно. Короче говоря, а Гриша я приехал как туда зимой, по-моему, чинить свой трейлер. Что-то там чинил. Ребята там супер способные, вообще красавчики у него работают. Ну, у него или на этой станции. Через какое-то время я чинил свой трак, трейлер, что-то там делал, варили, я не помню, что они делали. И через какое-то время заходит вот этот Гриша. Я его тогда еще не знал, потом узнал, что это Гриша. И сказал: Вот этот хлам выгонять отсюда. Он видел меня, он знал, что я его клиент. Я приехал к ним выгонять этот гарбич-хлам отсюда. Пошел нафиг типа, мы, мы тут бабки свои тратим. И, в общем. Мы, мы тут должны свое место тратить. Если я не знаю, как это чинить, место за чусей, что ты мне ревью погаешь? Чтобы я тебе ревью не наставил. Наставь. Умный какой-то. А что так разговаривать? Да как, Сложно, я тебе объясняю, что это твое ничего. У меня что? есть работа. А что ты быкуешься Ну а что ты делаешь? -то? А что ты делаешь? Нормально? нормально я говорю, что мы такое не чиним, ты не понимаешь. Вот нет ты не сейчас запчастей. только начинаешь говорить, а до этого ты говорил, это говно, я не буду больше обращаться. говно, у а клиент, клиент так... У меня нет запчастей, ну нет Ты так объясняешь, значит, залез, говно. Как залез это залез. так? Как так можно относиться к твоему клиенту? Это говно, я не буду, у меня нормально работает, А это не нормальная? Кстати, ну нет, ты... Нет? Говорю, подождите, в, в чем дело? Почему вы со мной такой разговор? Я вам кто такой? Я кто вообще? Друг вам или кто? Может быть завсегда ты какой-то первый раз к вам приехал и такой, такой базар со мной, блин. После того, как я как бы ему ответил его же языком, да, они действительно все сделали так, как я хотел. Ну, я об этом рассказал на Ютубе. Я, естественно, как и обычно, дал Google координаты. Ну, и, в общем-то, люди сделали свое дело. Спасибо вам за это. Ну, вот видите, отдача вот такая вот имеется. Ну, окей, хорошо. Главное, обратная связь. Главное, мы поняли, что Google, ребята, работает. Так что не сомневайтесь, даже mm -hmm. ваша работа не напрасно. Спасибо, я креплю машину и поехали дальше. Короче, ребят, приехал в какой-то город. Я даже не выговорю, как он называется в Леносе. Мне здесь нужно Мазду доставить. Капец, он какой-то неблагополучный, что ли, район. Хотя новую Мазду и машины вроде неплохие. Но люди как-то не внушают доверия. Они так выглядят странно. Вот этот чувак маленький, какой-то парень. Или это просто маленький, худенький. Это, может, мужчина. Ладно, выставляем машину, выгоняем одну, вторую, отдаем. Алло. Хорошо. А я могу Спасибо. Спасибо. Спасибо просто взял мазду новый купил даже не осмотрел подписал все но ну, там все все нормально так просто я так понял это какой-то городишко маленький типа как мой гершов ребят знаете и здесь любое как бы событие любой там грузовик приехал вызывает интерес от но ну, вызывает интерес и люди выходят и смотрят начинают обсуждать видите что там разговаривают наблюдают смотрят я yeah, но thank you. Thank you. Ребят, приехал забирать Ferrari Калифорния. Предпоследний автомобиль. Потом еще датсун какой-то старый забираем и выезжаем. Припарковал свой трак. Какая-то небольшая контора, но, вы знаете, с очень внушительным арсеналом. Внутри у них там много машин стоит красивых. Снаружи здесь парковка вся забита. Классные красивые тачки. Сейчас забираем и едем еще 20 минут. Забираем датсун и уже мы полным комплектом стартуем во Флориду. Good, how are you? Uh, okay. uh, 1600. Mm -hmm. Короче, ребят, пока они мне машину ищут, мы с вами прогуляемся вокруг и посмотрим автомобили. Вот жаль, что я не очень так, как сказать, трепетно отношусь к автомобилям. И не очень сильно их так люблю. Так скажем, что ли. Поэтому не смогу вам с таким особым азартом что ли, про каждый автомобиль рассказать и показать, удивиться вот этому деревянному рулю, кожаным сидушкам, вот этому пространству, видите. В общем, это как музей прямо, она мне даже сама предложила походить и погулять здесь, говорит, ты хочешь погулять вокруг? Я говорю, хочу. Ну иди, все, сейчас придут, тебе машины производят. О, смотрите, Fiat 500F, 15 тысяч долларов. Интересная машина. В принципе, 15 тысяч, совсем недорого, да? Хотя за что? За что? Шевро да окей, спасибо ребят, есть хотя бы какие-то предположения, как это, этот автомобиль выглядит? Датсун 16.00 1969 года я предполагаю, что какая-нибудь, вот как я мустанг забирал, какой-нибудь такой типа седан длинный-длинный седан, неудобный, но невысокий, я думаю так <laughs> вот и он <laughs> длинный, неудобный что это такое, ребят? Смотрите, на руки умещается у меня, видите? Офигеть! Вот это круто! может быть, говорил уже, как вы помните, «Зенли» есть такое приложение, очень удобное. Добавляешь сюда друзей, просто смотришь, кто где находится, кто где едет. Вижу, что Алексей мне едет на встречу, мы сейчас созвонились. Алексей, мой товарищ, помните, мы с ним по аукциону ходили, вместе машины как собирали, я вас с ним знакомил. Буквально 8 миль он мне на встречу, то есть через 4 минуты мы встретимся, но ему некогда, он собирает машины, там дилер скоро закроется, поэтому просто проскочит мне на встречу, помашет ручкой и передаст привет всем вам. 08 остается 07 то есть через 350 фит увидимся вон он я вижу его ребята вон он наших надеюсь вам будет видно его на поморгал, рукой помахал Так, ребяточки, ну что, время 10 часов, я приехал. Решил я никуда не ехать больше машин, не разгружать, одну машину отдал. Можно было и вторую, клиент, в принципе, не против сейчас встретиться. Но мне надо перегружать, потому что я должен отдать Maserati. Maserati на втором этаже, в самом конце. Для этого нужно выгрузить 4 автомобиля, оранже Rover, потом сверху, что у меня там стоит, Ferrari, потом Mustang и потом... Ну, в общем, долгая история, я лучше завтра это сделаю и спокойно поеду дальше. Приехал я на Уксон, кстати, ребята, фишка, лайфхак всем, тем, даже кто любом на драйвене ездить на рефрижераторе. Тампа Манхейм. Если вдруг пришлось вам в Тампе заночевать, так захотелось, так случилось. Вы знаете, что здесь тракстопы все постоянно заняты. Они очень маленькие. Там буквально 10-20 машин до траков. И постоянно все занято. Да? Невозможно встать. То, пожалуйста, подъезжаем на Манхейм и встаем здесь спокойно. Вот места свободные очень много. Жаль, конечно, что сейчас в принципе температура градусов, наверное, 14-13. уже 13. То есть, в принципе, прохладненько. Можно просто форчики открыть. Но нет. Кому-то нужен, видимо, кондиционер или печка. Я не знаю. Один трак из все спят. Все спят, водитель. Один завел, блин. Вот здесь видите, есть туалеты. Пожалуйста, туалет можно сказать. Короче, кайфовое место. А, Пользуйтесь лайфхаком. Ну и свои лайфхаки тоже присылайте. Может быть, какие-то места, знаете, где интересные можно стоять парковаться. Кстати, вот эти вот ремни, видите, кто-то забыл и бросил. Очень опасно. Однажды мне вот этот крючок, вот этот крючок прямо в колесо на драйв или на траке впился. Поэтому что сделаем? Давайте я поработаю мусорщиком. Просто возьму, соберу и отнесу все в мусорку. Какой-то козел, по-другому не назовешь, взял и выкинул. Зачем так делать, непонятно. Но, видимо, никогда человек не наезжал, потому что я наехал и сразу минус сколько? Долларов 500 или 600 я за одно колесо отдал. Просто минус, потому что какой-то идиот оставил. Теперь это обратно машину загоняем. Офигеть, ребята, смотрите, как она поднимается просто конкретно. Смотрите, больше чем кулак, два кулака. И сейчас я опущу, посмотрите просто, насколько она опустится. Конкретно, да, ребят? Сантиметров на 10, наверное, даже больше. То есть, смотрите, сейчас уже у меня ничего не умещается. Ну да, где-то, наверное, у меня кулак сантиметров, наверное, 40. У меня огромный кулак. Поэтому, значит, на 45 где-то поднимается. Нормально. А даже, наверное, 50 сантиметров, посмотрите. У тебя чек? 1200. I'm supposed to pay you? He didn't tell me that. Sure? Yeah. Короче, чуваки походу меня хотят скинуть. И другой чувак забирает машину. Ему кто-то сказал. чек. Короче, тот, кто должен принимать, он не принимает. Попросил своего друга, а друга не предупредил, что он должен заплатить за нее. А что, я должен заплатить? Да, я говорю, ну, конечно. Почему это сразу нельзя было сделать? Почему нельзя было сразу узнать, позаботиться об этом? Непонятно. Наверное, думали на дурака, я им сейчас отдам, а потом там забудется, или как это вообще работает, я не знаю. To. Uh my double phone and one sixer. He didn't even tell me that. That's not even good. <laughs> Come on man. Uh, Thank you, Yeah, that's it. Thank you. He told me to give you a hundred dollars Thank you. Офигеть, ребята. Чувак, конечно. На тебе, говорит, 100 долларов. Он мне сказал дать тебе еще 100 долларов. То есть, по всей видимости, они меня обмануть не хотели, если он еще и сверху мне 100 долларов дал он заплатил за машину 1200, плюс он хотел, несмотря на то, что он американец, он хотел еще, знаете, что сделать, блин, сори, я не бритый, но ничего, сегодня я исправлю ситуацию он еще сказал, давай я, говорит, съезжу домой и привезу тебе кэш, но поскольку я думал, что это такая спланированная спецоперация, обмануть меня, я не решился на это, ну, плюс мне не важно реально, кэш будет или не кэш, он говорит, это будет лучше для тебя, ну, типа там, налоговые не показывать или что, но я такими вещами не занимаюсь, у меня все, ребята, все, абсолютно все декларируется, все записывается, не зря же я вам это все показываю, поэтому я же не зря из, из России, ребят, уехал, чтобы вот этих русских повадок что-то что скрыть, как-то там оттаить от государства, избавиться, да, в том числе. Поэтому это все оставляем там, а здесь, ну, вот мы все по-честному, все по-правильному, да. Понятное дело, почему в России люди это делают, там ИП, не ИП, скрывают свои доходы, ну, потому что иначе ты ничего не заработаешь, иначе государство у тебя, блин, все отожмет. А здесь другая ситуация, ребят, я могу показывать все, что есть, я могу работать в чистую, я могу никого не обманывать, я могу списывать также много всего, все ремонты, там, если кредиты, например, есть, если еще что-то есть, я все это могу, все, все, все могу списывать. Но об этом попозже, ребят, когда я буду миллионером, а это неизбежно случится вот-вот скоро, то я вам буду эти все нюансы рассказывать, показывать. А пока поехали отдавать корвет и потом отдать им последний мустанка и домой. No Russian right <laughs> <laughs> uh -huh. okay thank you all right can you email me little oh, yeah. lady yeah I just want to give it to him mm -hmm. so he he knows what exactly